Привет! Вы на канале Nail Studio. В сегодняшнем видео я вам покажу маникюр. У нас был уже классический маникюр. Мы его выполнили, уже обработали наши ноготки. Сейчас будем делать покрытие, у нас будет маникюр френч и скорее всего будет дизайн бабочками, но в процессе это мы сейчас посмотрим, пока что мы будем делать только френч. Сейчас будем наносить бондер и праймер на подготовленную ногтевую пластину, мы уже обезжирили все, теперь наносим бондер на одну и на вторую ручку. проходим каждый ноготок на одной и на второй ручке. Мы нанесли уже бондер, сейчас мы наносим праймер. У нас бондер и праймер это фирма Gratol. И также делаем на второй ручке. Вот мы нанесли уже бондер праймер и также нанесли уже базу. Можете посмотреть на все ноготки на обе ручки мы нанесли базу. Сейчас будем приступать к покрытию. Мы приступаем к покрытию. Сейчас мы будем наносить гель-лак Blue Sky. У нас шестой номер. Вот такой вот цвет. можете посмотреть, такой нежно-розовый, будем наносить мы его сейчас в один слой на наши ноготки, вот мы один уже нанесли, вот такой вот нежно-розовый под френч, и сейчас будем наносить на остальные, тоненьким слоем, и края доходим к лангой Сразу перекрываем полностью все хорошо, потому что второго слоя у нас здесь не будет. Так у нас получается и мы сейчас отправляем это все сушить в лампу и так делаем каждый ноготок такой вот цвет ну вот мы нанесли уже покрытие на все ручки на все ноготки это был blue sky у нас шестой номер под френч. вот так вот получился такой нежно-розовый оттенок нежно-бежевый можно сказать сейчас мы будем делать френч. Френч у нас будет цветом 36 это гель-лак и риск вот так вот он выглядит такого цвета вот можете посмотреть такой яркий красивый оттенок ну фуксия как фиолетовый вот сейчас мы будем делать френч на каждом ноготке приступаем к нанесению покрытия делаем френч значит у нас и риск цвет 36. -й. Делаем френч на каждом кладочке. Так как ногатки длинные, я сначала наношу э, покрытие толстой кисточкой, основное от лака, И потом сейчас буду прорисовывать. И, и дальше выравнивать буду тонкой кистью. It's Так как гель-лак не совсем плотный, будем наносить френч в 20 минут. И каждый пальчик просушиваем. Мы один слой френча фиолетовый или фокси цвет нанесли уже. Вот на второй мы уже начали наносить на мизинчик. Вот уже нанесли. Вот такой вот цвет получается. Можете посмотреть на мизинчики. Такой яркий, красивый, насыщенный цвет. То есть у нас кончики в два слоя тоже. Сейчас будем наносить дальше покрытие на следующие ноготки. Сначала толстик кисточкой. отпечатываем торцы и тоненькой кисточкой прорисовываем усики. такой получается цвет и также дальше прорисовываем остальные ноготки мы нанесли уже э, второй слой френча вот посмотрите как у нас получился цвет какой такой фуксия яркий насыщенный цвет как красиво у нас посмотрите теперь мы сейчас будем наносить топ без липкого слоя топ у нас клео Наносим на все ноготки и потом будем делать дальше дизайн. У нас будет дизайн бабочка на двух ноготках. Сейчас начинаем наносить топ на каждый ноготок. Печатываем также торцы и прокрашиваем каждый ноготок. Мы покрыли уже наши ноготки топом без липкого слоя, глянцевый топ у нас. Все ноготки покрыты. Сейчас мы будем приступать к дизайну. Дизайн у нас будет бабочка. Бабочка у нас будет выполняться черной гель-краской. У меня вот такая черная гель-краска. И потом она будет засыпаться бархатным песком. Вот такой яркий розовый бархатный песок вот, можете посмотреть так что сейчас будем готовить палитру для того чтобы начать делать рисунок. Ну вот мы уже нарисовали наши две бабочки посмотрите вот они на двух ноготках. Засыпали мы их бархатным песком ярко-розового света и прорисовали черный контур. Вот такой у нас вышел красивый яркий летний маникюр. Вот, можете посмотреть, какие яркие блестящие бабочки. В комментариях напишите, сделали бы вы себе такой же маникюр или, может быть, сделали в другом цвете. Также ставим лайки, подписываемся на наш канал. Всем до новых встреч!